Спасибо, что согласились на разговор. Спасибо, что нашли время. Благодарю. Благодарю вас тоже. Мне тоже интересно. Очень интересно. Я люблю женщин. И беседовать с ними одно удовольствие. Как здорово, когда мужчина любит женщин. Правда? Главное мудро любить. Просто любить. Это мало. Женщин надо мудро любить. Ого! Всем бы... Чуточку вас, всем бы мужчинам. Стараюсь. Как? Стараюсь. Да, <свят> Спасибо. Вы нам выглядите. И вообще я на вас смотрю. Я читаю вас. Вообще, ну, я не знаю, как, как рождаются мудрые мужчины и кто их воспитывает. Жизнь. Да? Да. Только она? Ну да. А кто <свят> еще может? <свят> <свят> Ага. Тема такая сегодня, Александр Анатольевич. Вот у нас в преддверии такой у нас будет марафон про веру. И я ну, такой большой сторонник этого, этой истории. Вера в себя, вера, вера в деток. И без веры, и без любви, вот это какие-то две составляющие, то... Ну, на чем я стою? Правильно ли это? Что вы про это думаете? И каково это верить в себя или не верить в себя? Возможно ли без, этого, без этой опции жить, творить? И... Да, это автор книги, да, Гудмир. Ага. Жанна, ну, вы верно обозначили направление, по которым будет у вас марафон, потому что вера – это уже та база, на которой все и произрастает. Просто любить этого мало. Должно, должен быть фундамент. А вот вера создает как раз фундамент для жизни, от которого, отталкиваясь, ты можешь достигать каких-то вершин. То есть именно вера – это тот фундамент, который и позволяет тебе двигаться по жизни. Уверенно, видите слово. Это звучит уже. Корень там звучит. Корень, точно. Никогда не задумывалась, надо же. Да. Да. Поэтому вот это и есть. Это фундамент жизни, фундамент дороги, даже я бы сказал, по которой ты идешь. Так что а. приветствую такой ваш, такой ваш марафон. Анатолий Александрович, а вот вопрос. Вы же тоже ну, на эту такую вот даже писательскую стезю, ну, она на определенном этапе жизни случилась. Это вы верили тогда в себя? Знаете, я верю в себя, веру, веру в себя, нес, наверное, на протяжении всей жизни, чаще не задумываясь об этом, просто имея ее. Иначе бы, наверное, я не выжил уже много раз. Я вот как-то посчитал, у меня было как-то посчитал, у меня было семь возможностей уйти из жизни. Причем реальных. Одна даже была клиническая смерть, и надолго уходил. То есть это все реально. И только вера, вот вера в то, что я должен жить, могу жить, и могу еще что-то сотворить, это позволяло мне двигаться. Например, когда пришла серьезная болезнь, врачи отказались от меня. Сказали, что это ну, все, готовьтесь. И я, Моя вера позволила мне найти решение выйти из этой ситуации. Когда я полностью потерял зрение, и врач написал диагноз, что, извините, современная медицина не может помочь вам, что вы, ну, грубо говоря, обречены. Моя вера позволила мне восстановить зрение. Ну и так далее. <с> То есть у меня вся жизнь это вообще-то вера. Вера в себя и вера в любовь. Вы знаете, вот просто любовь это мало. вот верить в любовь глубинно. Вот меня часто спрашивают, а вы верующий человек? Я говорю, я бесконечно верующий человек. Верю в любовь. А Бог есть любовь. То есть <с> это можно перевести на религиозный язык. Но вера в любовь для меня – это все это все А вы верите в Бога? Ну вот в... я, и, я и сказал, что любовь для меня и есть Бог. «Бог есть любовь» – это в Библии выражение такое существует. Но если говорить о Творце, который есть что-то, нечто, что творящее и жизнь и так далее, я в это тоже верю. Мало того, я даже знаю, даже взаимодействую осознанно. То есть это для меня тоже книга все более и более открывается. Uh -huh. А все, что он делает правильно, Антон Александрович? Творец. Вы знаете, хороший вопрос. Кстати, никто никогда не задавал его. Вы, удивительная женщина. Вы задали такой вопрос. И... И я не задавал этот вопрос. Я просто, понимаете, вот почему, я сейчас объясню. Вот когда любишь, бесконечно любишь, то у тебя не возникает сомнения в том предмете, который ты любишь. Вот, например, вы любите родителей. Они прожили там свою жизнь, не всегда все гладко, там прочее. Но вы, вы же их любите. И вы же не осуждаете их за то, что они что-то там делали не так и так далее. Правильно? Вы же принимаете то, что они, как они жили и что сотворили. Благодаря вот такой великой любви к ним, к родителям. То же самое и к Богу. О чем речь? Как можно, как можно осуждать родителя? И как можно оценивать, правильно ли я поступал? Дело в том, что в каждый момент времени я не могу, например, вот э, оценить плохо или хорошо сегодняшней э, позиции. Нет, оценить я могу, но осудить не могу, потому что в то время, когда делался поступок, даже себя я не могу осудить, потому что в тот момент я мог поступить только так. Поэтому я ни в коем случае не сомневаюсь, э, не, не осуждаю. А я стараюсь жизнь делать лучше. То, что мне нравится, я меняю. И поэтому и не согласовываю это с Творцом. Я меняю все. Угу. Круто. Очень. С ним можно спорить, оказывается, да? Спорить не нужно. Нужно творить свою, свою, свою жизнь, свое пространство. Творец принимает любое твое решение. Даже если ты хочешь уйти из жизни, хочешь там путем, ну, суицида, например, творец разрешает тебе тоже то, что он действительно бесконечно любит человека. И поэтому позволяет ему делать все, что он хочет. Все. Вот это настоящая любовь. Поэтому, ну, что спорить, зачем? Он видит, что я иду своим путем, я развиваюсь, я творю свое пространство по-своему формирую жизнь ну твори что спорить вы знаете я написал недавно ну как недавно год назад по моему книгу вышла называется голограмма голограмма это небольшая книга такая но она совершенно выбивается из всего из контекста всех тех сорока книг, то есть она совершенно другая. Я Приспев... знаю, что вы мечтали о ней с детства, вот она вам, вот с ней вышли по жизни, но написали, прежде чем ее написать, другие сорок книг, правда? Да. да. да. Ага. То есть, вот я ее написала: вот если у вас будет возможность и желание, ну, возможность временная, конечно, потому что занятая женщина, прочтите, она небольшая. И вот, там, вот те вопросы, которые мы сейчас с вами обсудили, они там очень глубоко раскрыты. Ага, -а, Ого. Потому что я пока только ну, материнскую любовь, гармоничное развитие прочитала вот, в планах... Кстати, кстати да. есть книга продолжения материнской любви. Эта mm -hmm. книга называется Пробуждение женщины. Ого! Я... Да. Я... Вот помните я... себе, вот это это уже такая, знаете, взрослая книжка. Взрослая. Я даже ее... Но она очень необычная тоже. Очень необычная. Очень, очень здорово. Ну, да. Господи, как, как глубоко вообще все. И, я не знаю, разговаривать с магом, это как-то прям, ну, это... Странно, мне то холодно, то жарко, и mm -hmm. вот у меня я сейчас в офисе у себя, и вот ну, у меня тут ваша книга, она такая настольная, ну и это как-то я бывает, открываю на любой странице и что-нибудь просто, ну вот какое-то слово такое беру. Ну mm -hmm. я рад, что книга работает, помогает, она действительно живая книга, на можно найти там что-то. Дело в том, что я же пишу из жизни, это не надуманные вещи, а mm -hmm. жизнь всегда открывается какими-то новыми гранями. По-новому посмотришь, в новом состоянии прочитаешь, и уже другое открывается. Да-да-да. Когда-то да, да, -да, -да. Когда да прочел одно, а сейчас читаешь как будто другими словами написанное, как будто странно. И знаете, у меня ну, есть в жизни такая трагедия, у меня ребеночка убили и вот вроде бы она такая не про эту книга «Материнская любовь», но как будто сейчас в данной ситуации я читаю, и а она ну, мне все говорят там «отпусти, отпусти», и ведь это ж сложно, но, но как-то это надо сделать, но по-другому. И вот как будто вот ну, эта книга вдруг стала про это. Раньше я ее когда-то читала, когда она была, оказалась мне совершенно по-другому. Поэтому ну и вот эта вера э, в дела творца в себя и э, выбор ребенка дает мне как-то вот жить. Вот это ну какая-то вера такая. Я понял, я понял теперь ваш вопрос глубинно. Почему вы спросили, что может ли творец ошибаться? Принять такую, такое событие, как гибель ребенка, это, конечно, это очень непросто. Очень непросто. И я преклоняюсь перед вашим состоянием, потому что прожить это все и не потеряться, и не уйти в аут, это дорого стоит. Благодарю вас за такой путь в поднятие себя. Потому что из таких ситуаций очень многие просто не выходят из пике. Не выходят. А вы знаете, я, может быть, чуть-чуть приоткрою вам другую грань, может быть другую, может быть, может быть, это и не будет уже для вас другой гранью. Но... Э, Прошу прощения, здесь надо отключить телефон. Так. Дело в том, что э, э, душа дочери вашей, она осознанно приняла решение уйти душа осознание человека мы не говорим сознание человека не всегда связано с душой а чаще всего не связано так вот это это выбор души ее души разобраться в причинах почему душа приняла такое решение тоже можно это может быть стоит вам сделать разобраться Прям задать такой вопрос, почему душа приняла такое решение, ее душа. И получив ответ, вы, вам будет тогда все понятно, картина будет понятна. Я довольно многим помог вот таким путем, проведя. Я вот слышала, что вы... можно... есть консультации, есть курс генетическое здоровье, да, вот, и можно записаться. И я скоро планирую в Москву, если это возможно, попасть к вам на прием. Антон Александрович, если возможно. И я знаю, что вы делите душу и мозг, да, вот вы как-то, есть человек, ну, такой умный мозг, так, такая, это наша зараза, это наше такое, какое-то, есть, когда, когда душой человек разговаривает, и порой мы забываем про душу, и я читаю, знаете, опять вот, я, читаю, я слушаю вас на ютубе, и, и из книг вы говорите, что душа делает выбор, и вот этой трагедии уже третий год, вы, наверное, знаете эту трагедию, Это девочка с ГИМО, это в Москве случилось, Это она выпала с окна. Вы, ну, мне кажется, что слышали про эту историю, такая она громкая, писали все издания. И я вот ну, сейчас учусь, ну, учусь знать, что это выбор души моей доченьки. Ну, и это меня как-то вот эта вот вера в это, вера, ну, в ее, в, в ее решение, ну, как-то меня вот не дает свалиться в этом пике, вообще, mm -hmm. да, ну, ну, спасибо, что вы подтвердили, что правда, это выбор ее души, да? Да, это, причем там очень интересные причины. Вы знаете, Жанна, действительно, я чувствую, что я могу вам в этом вопросе помочь. Не обязательно ждать, когда приедете в Москву, можно по скайпу пообщаться. Uh -huh. вот. И рассмотрим глубже этот вопрос, потому что ну, он важен. Uh -huh. не, не только для вас. Не только для вас. Понимаете? Вот. Так что а то, что вы сказали о генетическом здоровье, да, вот курс генетического здоровья – это уникальный процесс, который родился вот год назад, это у нас юбилей, ага. 10-е я, я слушала отзывы, да, Жень, ну, это не решив там вопросы, нельзя что-то, ну, ну, не отработав их, не прожив, да, люди судьбу меняют, я, да. До, да. седьмого колена, до седьмого колена происходит очищение, освобождение от родовых, наследственных программ. Это очень такая такая глубина, которую никаким другим методом не возьмешь. Я же знаю весь пространство, знаю, что там творится. И вот это действительно уникальный курс. Так что, пожалуйста, посмотрите, присмотритесь к нему. Было бы mm -hmm. хорошо, чтобы его тоже прошли. Было бы здорово. Да, обязательно в планах поставила себе. да. А... И, Жанна, знаете, сразу раз уж пошел такой разговор, у меня есть видеокнига, может быть, вы видели, «Новая правда об отцах». Нет. Почему? Нет, упустила. упустила ага. Эта видеокнига, она короткая где-то, по сути, это такой спектакль, спектакль, это видеокнига. Mm -hmm. Она простая, тоже ну, простая по форме подача, все легко, но mm -hmm. материал достаточно такой запредельный, и тот, кто принимает, тот решает вопросы с отцами, ну, на, на максимальную глубину, на максимальную. А вот, ну, например, у вас есть еще вопрос нерешенный с отцом? Я так вижу. Я так. Вижу. Ого. Спасибо. Я знаю, так, что у меня. Я знаю, что вы так делаете, ага, видите. Да, вот эта видеокнига «Новая правда об отцах» она, можно на сайте, можно на моем э, в аккаунте в Инстаграме Топлингена выйти на нее. Э, обязательно посмотрите. и вот, Да, вот видеокнигу посмотрите, и потом можем встречаться, даже не дожидаясь, пока закончится курс. Можно вам написать? Я вам напишу? Да, да. Да, да. спасибо. Здорово. Да. А Потому что это надо всем, правда, Александр да. Это как-то, ну, всем, всем деткам, у нас у всех есть какие-то нерешенные вопросы с, с кем-нибудь, с мамами, с папами, да? Вы знаете, с мамами еще как-то терпится, хотя да. там тоже много нерешенных вопросов, но вот с отцами просто беда. С отцами беда, потому что и отцы себя ведут не всегда адекватно, Отцовскому состоянию. И общество настроено так, и дети, и женщины, и матери относятся к отцам тоже не лучшим образом. То есть отцы вообще, можно сказать, изгои в обществе. Ну, как, как, как могут? Может их так научили, нет? Конечно же, конечно же. Это же не на пустом месте выросло. Они сами, отцы сами не понимают своей значимости, своей роли. Поэтому вот новая правда об отцах. Вообще-то я бы хотел, чтобы каждый мужчина посмотрел, чтобы начал хоть немножко соответствовать роли отца. Вот. Но я надеюсь, что через женщин они смогут это увидеть и понять. Потому что женщины точно посмотрят. Тогда, может быть, я и мужей своих заставят посмотреть. Потому что это очень важно. Вот, это вообще вот если вот говорить в целом о творчестве моем, вот вы знаете, книга «Материнская любовь» это насколько она сильно повлияла, насколько она там более 50 переизданий на 8 языках и так далее. Правда, она сейчас на казахский переводится. Да, я знаю, да. И это с моей подачи все это пошло. И, вот, и вот но, новая правда об отцах, это по сути другая это книга только та же книга, как «Материнская любовь», но об отцах, но в видеоформате. Mm. То, то есть она такой же глубины и та, даже еще большего, ну как сказать, большей запредельности, потому что когда я написал книгу «Материнская любовь», ее даже не хотели издавать сначала, потому как вы замахнулись на святое материнство и так далее. Вот. И вот эту сейчас книгу, вот видеокнигу тоже не все принимают, потому что там запредельные вещи говорятся об отцах. Но это нужно говорить. Потихоньку потихоньку люди, mm -hmm. особенно те, кто принял это, это совершенно уже по-другому строят жизнь. Потому что отцы играют огромную роль в жизни, особенно женщин. Особенно женщин. Особенно. Mm -hmm. Часто женщина не может выйти замуж. Из-за того, что не решены с отца. Или э, э, к, ней, э, к ней приходят мужчины, не те, которых она хочет, а приходят другие. А это тоже из-за того, что не решены вопросы с отцом. Дети часто не приходят в семью тоже из-за того, что не решены вопросы с отцом. То есть это большой спектр вопросов решается через отца. Вообще, я считаю, отец это дверь в счастливую жизнь женщины. Вот так. Вот так вот. Ну, а мы их недооцениваем, и они думают, что они только созданы для... Да, простого биологического акта и да. зарабатывания денег. Да, и иногда вынести мусор. Я знаю, что вы молодой папа. У вас малюська, да ведь? Ну, малюська 6 лет уже, это уже не малюська, но есть, да. Шесть лет, да. Круто, очень-очень здорово. Ну, вы знаете, круто, крутит она не в том, что она мне 70, а ей 6. Дело не в этом. Дело в том, какой я сейчас отец. Я сейчас отец, знаете, совершенно другого формата. Благодаря mm -hmm. ей я стал mm -hmm. отцом. Вот эта вот видеокнига-то родилась тоже, благодаря ей, кстати. Mm -hmm. Mm -hmm. Она меня подтолкнула к этому. И я прям в начале видеокниги говорю об этом. Она прям, она mm -hmm. реально меня подтолкнула к созданию этой книги. Вообще, очень мудрая девчонка. Очень мудрая. Ну, вот такого папы. Но... Да делай, они сейчас все такие. Нет. Нет, они такие, но в этом их поддерживать и как-то любить. Это другое Ведь... дело. Правильно, да, ведь это вот тоже она такая субстанция, можно же э, залить кого-то кого этой любовью такой вот, ну, и э, поэтому я думаю, что тоже это большое, ну, не знаю, я думаю. Согласен, вот, я, я э, согласен, что важно, конечно, кто рядом с ребенком находится, но то, что сейчас дети приходят не просто другое поколение, я, я вообще часто даже говорю, что приходят дети другой цивилизации. Настолько большой разрыв между тем, что э, какое состояние имеют родители и какое имеют дети. Я с трудом догоняю свою дочь. Это же и то я не все беру, что она может. Еще кое-что да. за кадром, понимаете? То есть надо, ну, да, вообще, современным детям надо быть готовым очень э, серьезно, очень глубоко. Ну, с, вот просто пример. Вы же знаете, наверное, систему, что вот у человека там 7 тонких тел, там, наверное, да? да. Помните да. вот этот, ага. э, э, такой, такое представление о человеке? Это было чуть раньше. А, сейчас уже э, развивается все и тел чуть побольше. Так вот, дети современные приходят, у которых десятки, 20, 30, 40, даже 50 тонких тел. Представляете, То есть это совершенно другой формат. А мы со своими семью, там, ну, ну, десятком своих тонких тел пытаемся их охватить и чему-то их учить. И что-то... Это вообще смешно выглядит. У них учиться надо. У них надо. Ну, говорят же, мы рожаем самых больших своих учителей. Правда? Да вот говорят-то все так. Это сейчас знают все это, говорят многие. Но учатся единицы. Я... Наш, своей дочери она мне многому чему научила, очень многому. Я вообще изменился. Во-первых, она меня заставила, можно сказать, подготовиться к зачатию. То есть она давно ко мне стучалась, я, я чувствую, это... что она хочет уже... меня, понимаете? Я даже готовился к зачатию. То, что у вас, вы говорите, про, что сейчас у вас здоровье лучше, чем у вас 30-летнего. То есть мы то, что мы, мы даже думаем, то, что мы, то, что мы едим, да, вот это как-то чистое тело, чистые помыслы, да, вот, правильно? Ну да, это тело тоже имеет большое значение, но все-таки все проблемы Есть. в голове. Самый больной орган это голова, конечно. А Надо, начинать а с нее. С нее, с нее. Да, да, да. Я всегда шел от головы и когда возникали трудности, я лечил голову сначала свою. Потом уже все, все остальное выстраивалось гораздо легче. Антон mm -hmm. Александрович, а можно вернуться к вере? Вот это вот вот в это вера в себя, когда с вами случилась беда, когда вы, все говорили, что должны умереть, когда вы должны не видеть. Откуда она взялась? Как вы, как вы, вот, ну, как вы, ну, как не сдаться и как, как двигаться в каком-то, ну, я не знаю, насколько это правильное направление, что это? Я, ну, помню, вот я эту... понимаю, понимаю да. вопрос понимаю вопрос. Вы знаете, на веру даже. Да. Я сейчас вот, вы задали вопрос, я просто пробежался по тем случаям, когда я действительно был на грани жизни. Что меня выводило? И в начале, на первых таких, ну, ранее в молодости, там, в тех ситуациях, когда я еще не был знаком ни с духовными, ни с психологическими практиками, я шел на каком-то глубинном, интуитивном уровне. То есть, вот мы уже использовали такой термин душа. То есть, возможно, она поддерживала во мне это состояние веры. То есть, она, она брала на себя основную нагрузку и позволяла верить э, в хорошее, верить в будущее, верить в жизнь. То есть на первых порах. Потом, попозже, я потихонечку кое-что стал осознавать, учиться, развиваться и стал сам уже что-то делать. И вот когда, например, э, э, когда, например, я э, был мой уход из жизни вот, через клиническую смерть, я даже уже был в таком состоянии, что я Знал, что что-то произойдет. И я готовился к этому. Я еще не знал детали, не знал как, как, не знал когда. Но я чувствовал, и я готовился к этому. А что я делал? Я настраивал свое тело. Представляете, я с ним беседовал, со своим телом. Я ему говорил, друг, мы будем жить. Давай настраивайся на дальнейшую жизнь. Давай выискивай ресурсы. Прям Я беседовал со своим телом. Ищи ресурсы, мы должны обязательно с тобой жить дальше. Вот. И когда это со мной произошло, смерти, благодаря тому, что в теле было записана вот эта программа, мы должны жить дальше. Я вернулся. Только благодаря этому. После, в таких случаях обычно не возвращаются. А я вернулся. И причем не просто вернулся, а так как я заложил вот эту в организм, вот это вот в тело, заложил эту программу. Я уже через полгода после вот этого обширнейшего инфаркта, я уже через полгода я пошел на Алтай с молодыми ребятами с рюкзаком. Представляете? То есть, вот насколько организм поверил в свои ресурсы, открыл их и пошел. Со зрением была еще, уже позже ситуация. Здесь я уже был еще более грамотный. И когда врач сидит, пишет там вот заключение, и мне его зачитывает, что мол, мы не можем, то или современная медицина не может вот такой-то диагноз а, что, вернуть вам зрение. Я ее не вижу, но я чувствую. И вы знаете, <с mel> <noticed> я, у меня здесь же возникла мысль, я, я буду видеть, я знаю, что я буду видеть. И вот я себе просто сказал, все, я уже... Раз прошел, два прошел, три прошел, и этот случай я тоже, из этого тоже выйду. То есть это уже было накатанной, уже была моя уверенность, основанная на моих предыдущих практических каких-то шагах. Но опять же на знаниях, на практиках и так далее, и так далее. То есть развиваться надо, раскрывать свои возможности. Когда-то я давно прочитал книгу, может быть вы слышали книги Мегре об Анастасии. Микро слышал, но не ага. а, ну вот, это. Там, а там э, мудрая женщина произносит такую фразу: что человек мощнее солнца. Ну, представляете, как так? Ну, не укладывается, вроде бы, это в голове. Человек мощнее солнца. Но для меня это стало э, задачей найти все-таки подтверждение тому, что человек мощнее солнца. И я нашел, и я теперь знаю точно, что человек мощнее солнца. Представляете? Можете повертеть э, около головы пальцем, но я знаю, что человек мощнее солнца. Другое Нет. дело, он я не тоже, использует такие тоже важные. знаю, Антон Александрович. Отлично, супер. Ну вот видите, уже как минимум двое знают. Да. Чудесно. Так вот, когда ты знаешь, что ты мощнее солнца, о чем речь? Какие могут быть сомнения? Все в наших силах. И вот это создает уже уверенность, уже не просто вера, а уверенность. То есть ты уже уверен, ты уже знаешь. Уверенность это уже плюс знания. Поэтому это уже процесс другой. Так что веру надо переводить в уверенность. Mm. А вы, безусловно, верите в ребенка своего? А что значит верить в ребенка? Вот да, Поясните вопрос, чтобы я мог правильно ответить. А вот что бы она ни сделала? Вот вам приходят и говорят, что там она что-то сделала такое, что-то не очень. А вы точно знаете, что она этого не могла сделать? Вы, эм, вы скажете, что мой ребенок этого не мог сделать? Вы знаете, я э, занимаю другую позицию. Я знаю, что человек, особенно женщина, а девочка это уже будущая женщина, может сделать все. И я допускаю, что может сделать все, и я принимаю это. Правда, ага, а, принимать, да, тоже хорошо. Я принимаю, что да, да, может быть она сделает. Если что-то такое, я я, говорю, я разберусь, поговорю, все выясню. Но, ну что ж, но произошло, надо, посмотрим. Утверждать, mm -hmm. что нет, этого не могло быть, там, это не так, я бы не, занял, mm -hmm. не занимал такую позицию. Mm -hmm. Потому что э, всякое может быть. И зачем вводить в заблуждение? Потом я с ней поговорю, выясню. Ведь э, вы, наверное, обращали внимание, что ребенок иногда что-то сделает, и он не понимает, зачем он это сделал. С, да, с такими да, ситуациями. Да. Так вот, таких ситуаций достаточно много. Это о чем говорит? Что ребенок мог оказаться в какой-то среде, где есть какое-то воздействие, mm -hmm. он сделал совершенно не то, что нужно. Понимаете. Mm -hmm. Он этого даже не хотел. Но это произошло, потому что сложились так вокруг него обстоятельства энергии, на него влияние, возможно, даже какое-то было оказано. И такое бывает. Mm -hmm. Поэтому надо допускать все. Но с этим разбираться уже дальше, смотреть. Точно. Ну, ну, интересно. Женщина может сделать все. Ну, это мой девиз вообще по жизни. Я mm -hmm. это я его стараюсь придерживать, хотя это не просто позволять вот окружающим женщинам меня окружающим женщинам делать все. Ну вот дочь, например, захотела неожиданно за пять дней до своего дня рождения, я уже этот случай рассказывал, поехать. поехать в Индию, встретить да. в Индии. Понимаете, то есть может себе. И я принял это, потому что это была не блажь. Я почувствовал, что здесь есть какая-то большая глубина. Потому что это не каприз, она об Индии даже разговора не было. Здесь тут не да. один раз. И очень правильно, что мы поехали. Так что надо вот, надо доверять. Надо доверять. Вот. Опять со словом вера, правда? Да, да. Вообще со словом вера очень много, много в жизни человека связано. Доверие, доверять. Потом верность, тоже отсюда же уверенность. Нет. Уверенность, верность. А вот по верности mm. вообще на этой почве много чего происходит. Верность. Многие не понимают этого значения. А это же верность. Настоящая верность это верность самому себе. планом своей души. Вот это истинная верность. А тебе кто-то верен, неверен это от лукавого. Ты будь верен mm. себе. И человек другой будет рядом с тобой, будет верен себе. И вот тогда обстоятельства будут развиваться самым лучшим образом. Вот через угу. слово «вера» можно на такие глубины выйти. такие глубины, ага, такое глубокое, глуб... а, так. вроде бы, я думала, что, смотрите, одно слово «уверенность», а оказывается, а верность же тоже от этого, надо же. Ага. Да. Угу. Все? А... Да. Да. А как, как быть верным себе? Если у нас так столько компромиссов в жизни, как все же сохранить это? Ох, как вы действительно хорошо поставили вопрос, потому что действительно вокруг столько всего, уводящего человека от веры в себя, веры себе, веры для себя, это... Просто фантастика, как старается увести человека разными вещами, начиная с модных журналов, то есть, понимаете, человек, например, регулярно смотрит модные журналы и следует тем всем новациям, которые происходят в моде. И понимаете, что при этом происходит? Происходит вообще губительная вещь. Человек теряет уникальность. Человек становится как все. Но не как все в массе. Он, он себя успокаивает тем, что он, ну, допустим, сумочка, выпущенная там, допустим, всего-навсего в сотни экземпляров. Ну, примерно. И вот у него она есть. Там за миллион, там, два миллиона, там, прочее. Но ведь это же и у сотни других. То есть, понимаете, Человек теряет уникальность, когда он идет за модой, когда он хочет э, что-то сделать, построить, иметь, купить то, что есть у других, он теряет уникальность. И вот это вот, вот это самое, через потребительство, самый сильный увод человека от, от доверия себе, от веры в себя. От верности себе, то есть вот слово вера здесь теряется, то есть человек теряет уникальность, свою уникальность, он подстраивается под что-то, пусть под высокое или под низкое, под широкое, под узкое, неважно, важно, важно что он, он теряет себя, так что видите, за этим такая серьезнейшая проблема стоит. какая-то двоякость. Вроде не будешь соблюдать, будешь там несовременной. То есть, ну, мне кажется, что это надо на душу положить. Если эта душа хочет, то пусть она так будет, да? Если нет, да, день юбку 30-летней давности, но неси себя так, ну, так. сверху себя, да? Вот как-то да. так. Да. да. Вы знаете, зависит от внутреннего состояния. Когда, насчет одежды, да. Когда, это наиболее такой, ну, распространенный, что ли. Распространенный. Да. да. А, когда <смех> вы в согласии со своей душой, вот что-то одели, в согласии со своей душой, то резонанс энергии вашей души, ваш личный, и одежда звучит по-другому. И люди просто, о, и это может даже стать началом Моды. Кто-то будет даже за этим следовать. Вы знаете, ведь люди талантливые, гениальные, люди неординарные, они редко придерживаются моды. Чаще всего не придерживаются. Они формируют свой процесс. Они идут своим путем. Вот это вот очень важно. Гениальный человек – это уникальный человек. Вот. Но там, там другая беда. Гениальные люди зачастую очень незрелые, поэтому там с ним, у них много проблем еще бывает. Но это отдельная тема. Ну это, да, да. Ну это, ну, это порог уникальности тоже. Мне кажется, тут создатель на, на чашу весов ложит вот как-то все всем по... Как-то как он раздает. У него есть какая-то мера. А наверное. вы знаете, ну вот мера-мера, ну это стереотип, что создатель там раздает. Дело в том, что mm. мы все получаем очень большие ресурсы. И гениальность есть в каждом человеке. Есть гениальность. Другое дело, mm. она не раскрыта. Вы знаете, со сколькими э, талантами приходят дети в жизнь? Со всеми талантами, я считаю, да? Да. Ну, знаю, Это рума... десятки, сотни талантов. Сотни талантов, я тоже так думаю. Понимаете? А мы выявим какой-то один и думаю, что, что да. вот у него только наклонность да. математики. Да. Да. А и какая а он... ему в этом направлении? Поэтому вот я уже рассказывал о примере с Дмитрием Хворостовским. Вот, почему Точно. он, он радостно? Он, он. он Физик Физиком был. Он тоже был физик быть физиком э, э, гениальным, а его заставили петь. Ну вот, пожалуйста. То есть и получил, и ушел. Человек ушел в 55 лет. Но ну, это, согласитесь, явно не решен, не удовлетворенная э, миссия, че, не реализованная миссия человека. Поэтому талантов огромное количество. Гениальность в каждом. Гениальность можно развивать. Можно ее... Я даже э, вот на ретрите я Провел такой эксперимент, мы один день занимались развитием гениальности. Ого. То есть никогда не ни в любом возрасте не поздно. Конечно, все, потому что все есть человеке, только надо найти инструменты, это вскрыть. Все есть. Я вот балерина, думаю, пойти, можно в общем-то. Да? Балерина здесь надо, в принципе, можно, но тогда надо очень серьезно заняться своим телом. Очень серьезно заняться телом. А здесь вопрос встает, а нужно вам это? Вы спросите душу, спросите душу, а ей нужно это вот, что вы будете 90% заниматься своим телом. Чтобы mm -hmm. наверстать все то, что вы не получили в детстве. Балерина же, знаете, закладывается с детства все. Это же надо серьезно заниматься. А зачем? Понимаете? Но в в целом возможно, правда? А в принципе ну, возможно. В принципе, да, возможно. В, принципе. в принципе возможно. В принципе вот все тут... возможно. Вопрос, кто заставил Хворостовского? Но я, я думаю, что родители. Да, ведь? Ну, наверное, родители верно. потом в музыкальной да. школе скорее всего услышали, о, давайте. А потом появились поклонники. Ну и пошло, пошло, пошло. И повели его на пьедестал. Угу. Угу. Поэтому, да-да. А, да, да. а бывало, есть время, когда вы в себя не верите? Бывало ли такое? Знаете, самая большая для меня не боль даже, то, что боль это, наверное, слишком громко, грусть, О, наверное, это лучше. Самая большая грусть это наша страна. Я имею в виду то, что в ней творится. То, что ей правят люди, которые не любят народ и не любят землю нашу, не любят Россию. Вот это моя грусть по этому поводу. И вот mm -hmm. здесь вот я много работаю над этим. У меня есть определенные... Ну хотя бы моя академия, которая выпускает счастливых людей, гармоничных людей. То есть это вклад определенный в развитие общества. Плюс еще кое-какие мои практики и так далее. Я использую, я работаю в этом направлении. Но все равно не сказать, что руки опускаются от того беспредела, который происходит. Но но неуверенность наверное нет. Ну вот грусть. Грусть. И я все-таки перехожу от грусти, перехожу в какое-то действие. Стараюсь еще больше что-то сделать. Новый проект, какие-то новые книги, там что-то еще, еще, еще. То есть я включаю еще форсаж, как говорится, еще дополнительное. Когда трудно, я еще более увеличиваю нагрузки. И тогда эта грусть уходит. То, что я творю, я знаю, что я вкладываю все, что могу. И это, мне, это меня радует, появляется радость. И даже в этой грустной ситуации, ну согласитесь, при таких ресурсах живет так страна, это конечно нонсенс и это беспредел. Так вот, при таких даже ситуациях я чувствую, что все равно я не случайно попал сюда в это время. И я делаю то, что могу делать. И делаю по максимуму, что могу. Ну вот, примерно так. Угу. Ну, мне кажется, это какой-то каждый осознанный взрослый должен делать, ну, если что-то не устраивает, надо что-то делать. Ну, ну как-то вот мы же тоже, ну, как люди, можем недовольны быть там руководством, политикой или что-то, но на своем уровне мы же что-то можем делать, ну, на своем прям. Любой доб добрый маленький шаг, он же тоже... Да. Он, если каждый из нас делает маленький шажок, маленький. Насколько может. Это уже много, правда? Yeah. Я, я очень верю в молодое поколение. Очень. Я, я верю в подростков. Я считаю, что они, они гениальны, uh -huh. они умны. и Это, как сказал Михалков, сегодняшние дети – завтрашний народ. Мне кажется, в них, если верить, они, они все сделают правильно. Просто их надо сейчас любить. Любить, верить им. И они, мне кажется, все сделают. Потому что не знаю, насколько мы успеем, но они, они могут давить. Вы, вы правильно сказали, что если каждый будет делать хотя бы маленький шажок, то ситуация будет улучшаться. И вот, это, вот эта вера в то, что от тебя, от твоего маленького шага в твоей семье, в отношении с детьми, в отношении со своим телом, там, любой шаг сделаешь... Каждый день хоть маленький шаг в своем развитии, в любом направлении. Сделай что-то доброе. Я полностью уверен, что это меняет ситуацию. Есть буддийская такая поговорка, от взмаха крыла бабочки меняется вселенная. То есть, даже крыло бабочки вот меня машет, и от этого эта вибрация передается на всю вселенную. Этот человек, его мысли, его состояние. Если он сегодня встал, и несмотря на плохую погоду, на то, на то, на то, он делает какой-то добрый шаг, согласитесь, это великое дело. И вот если каждый из нас будет делать вот этот добрый шаг, то вера в светлое будущее будет укрепляться. Я вот так и живу. Я, когда грусть берет, я просто начинаю делать эти шаги еще более уверенно, еще более целенаправленно, еще более эффективно. И это придает мне силы, и это рождает новую веру новую уверенность здорово я тоже на том же и держусь здорово что оказывается yeah. так я думал что это какое-то мое изобретение оказывается это, и, и, и кто-то еще по крайней мере с нас двое так делает я еще думаю что знаете ну приду я туда а там мой ребенок и она скажет ну что что что не смогла и вот как-то вот это я точно знаю что мы встретимся ну прям но ну, я прям точно знаю. И, и я очень хочу, чтобы она там говорит, ты молодец, ты прям, ты молодец, ты сделала то-то, то-то. И я очень хочу, чтобы она там наверху мной гордилась. И и вот, поэтому вот эта вера в нашу встречу, вера в меня, в себя и в ее в ее поступок, ну, ну ее душу. Вот как-то вот на этом держусь. Ну, это действительно точка опоры. И замечательно, что вы держитесь, но к этой точке опоры надо приложить еще много всего, и это есть в вашем окружении. И это та аудитория, которая есть у вас, это тоже точка опоры, потому что вы помогаете тысячам людей, и это... Это, это, вот эта точка опоры. Вы знаете, вот Сергей Николаевич Лазарев, знаете, такого, наверное, читали? Да, вот. Да, вот. Угу. У него есть замечательные слова. Он говорит, когда мне плохо, я иду помогать людям. Вот эта фраза, вы знаете, просто золотая фраза, я считаю. Угу. Надо идти помогать людям. И тогда, когда тебе плохо, ты идешь, помогаешь людям, и ты свое, вот это, то, что тебе плохо, ты перерабатываешь, ты вот. Проживаешь, ты становишься другим. И твоя помощь от этого становится людям еще более сильной. А что делать, если вера в себя пропала? Пишет. <звы> ну, э, во-первых, надо, значит, понять следующее: что вера была недостаточно в себя. Если было достаточно, она бы не пропала. У вас эта вера была основана, может быть, на каких-то ложных ценностях. Возможно, на, ну, на какой-то иллюзии, может быть. На, на каком-то не том основании. Фундамент у вашей веры был, скорее всего, не тот. Потому что если вера на хорошем фундаменте, то она не пропадает. Значит, вам на, пришло надо просто э, сказать, что пришло время, пришло время пересмотреть мой фундамент, пересмотреть мой багаж и найти новую веру во что-то. Может быть, пришло время сделать какой-то духовный шаг или что-то. То есть, э, когда пропадает вера, это в первую очередь, это знак того, что нужно пересмотреть свое мировоззрение, пересмотреть какие-то свои, э, свою жизнь и сделать что-то новое, только и всего. То есть это шаг в новое. Помните такое выражение, что что такое кризис? Кризис это, с одной стороны, разрушение, а с другой стороны, это новые возможности. Mm -hmm. Примите это как вот, то, что пропала то, вера в себя, как кризис, но не как кризис разрушения, а как кризис того, что надо найти новые возможности, только и всего. Mm -hmm. Тоже ну прям верно, точно кризис. Мы же всегда думаем, что это плохо, а это новая возможность. Да посмотрите, mm -hmm. вот э, тот же коронавирус. Прошлый год был кризисный, ah. как, какого не было. А посмотрите, как много людей пошли в развитие, как много людей занялись собой, как много блогеров стали активно включаться в работу, как много всего нового появилось. То есть это подстегнул. И вот это, кстати, наш курс генетическое uh -huh. здоровье тоже появился же благодаря коронавирусу. Это же, я его сначала разрабатывал для того, чтобы люди. А оказалось, у него такие возможности, вообще супер-возможности. Даже вопросы творчества, вопросы предназначения тоже через него открываются. Ну вот кризис помог, видите, посмотрите. Плюс я еще создал ряд продуктов по здоровью именно благодаря вот этому кризису. За прошлый год я создал больше продуктов, чем за пять лет. Так что это, вот, пожалуйста, кризис. Ого, классно. Но ну, я, я, например, тоже закончила образование фонда и там дослушала курс, как, как его правильно не так просто, ну, а как его, их правильно содержать, правильно привлекать деньги, это тоже вот помог помог наш кризис, локдаун и, и вот это свободное время, которое образовалось. Да, правда, нет худа без добра еще, да, вот, вот это. Да? Вот, ну. Это все оттуда же, да. Жан, у нас как со временем? Мы не не, не упустим? Вам же надо завершить еще? А, ну, он у меня не закончится, потому что свыше 100 тысяч, поэтому как у вас со временем? А, у меня нормально со временем. Я, я на вас. Вы как только мигнете, вы скажете, что... Ну, мы можем мы с вами, я так понял, у нас много точек соприкосновения, можем говорить о многом. Ага. А, ну, давайте еще, может быть, какие-то, если есть у аудитории вопросы, отвечу на вопросы и... есть из спрашивают, что делать с этим? Что-что? Головой, как ее вылечить, спрашивают. Вот вы... А. Большой а. больной орган голова, да? Как его вылечить? Вы знаете, я этим занимался, занимаюсь уже 30 лет, лечу свою голову. То есть постоянно, потому что был головастик, был и директором завода, и прочее, писал диссертацию, писал диссертацию по философии, то есть, ну, головастый. А нужно все-таки, чтобы голова, размер головы и размер сердца совпадали, ну, грубо говоря. То есть раскрытое сердце и ум, они должны быть mm -hmm. вот так. Тогда все гармонично. Когда слишком много любви, а ума мало, есть такое понять, любовь без ума, это плохо. Когда yeah. много ума, но мало любви, тоже плохо. А вот нужно, чтобы они вот стыковались. Поэтому лечить голову легче всего и лучше всего, эффективнее всего, любовью. Нужно учиться любить. Учиться любить можно. Каждый день можно творить какие-то дела. Как просили одного старца. очень, как можно научиться любить? Очень просто. Делай дел дела любви каждый день. Делай, делай, делай, и любовь придет. То есть делать дела любви. Вот все доброе для себя, для тела, начните с себя, для своей семьи, прочее, для близких, для коллег, для мира, посты хорошие. То есть все вот все доброе делай, и через какое-то время ты почувствуешь, что ты уже наполнен любовью. Это очень важно. А это уже другое состояние. И, по, и, и, и в этом случае голова уже точно будет не больной. Потому что что такое мудрость? Мое определение мудрости простое. Это ум, наполненный любовью. Вот и все. Вот и мудрость пришла. То есть наполнить mm -hmm. ум любовью. Вот это и есть увеличить, увеличить голову. И я разработал вот э, программу для этого. Вот У меня есть э, такой курс. Курс гармоничного развития личности. Звучит так немножко как коря, коря вроде бы. Э, не, не забойно. Но курс в гармоничном развитии личности. Но 10 месяцев онлайн, в сопровождении преподавателя. Человек проходит такое, что он уже дальше идет только по радостной стороне жизни. Он уже гарантированно счастливый человек. Гарантированно, представляете? Это супер. То есть вот такой вот, э, э, это вот мой, э, мой подарок людям, что можно стать мудрым и можно быть счастливым. И это все реально, это все возможно. А с какого курса, Антон Александрович, вы рекомендуете у вас начать? Вот я уже на все хочу. Вот с какого так. все же? Вы знаете, ну, э, вот первый все-таки, э, это вот курс генетическое здоровье, то, что надо почистить корни до седьмого колена, убрать у наследственные вещи, чтобы они больше вас не тяготили. Ведь смотрите, что происходит. Когда этот э, курс вы проходите, вы освобождаете от наследственных проблем всех своих детей и последующих поколений. Mm -hmm. Вы освобождаете от, своих, от э, наследственных проблем братьев и сестер, если они есть, родителей. То есть это очень мощный такой процесс. Поэтому его нужно пройти. Но он очень легкий, простой, поэтому его можно параллельно с чем-то вести. Очень важно, просто настоятельно рекомендую посмотреть в видеокнигу «Новая правда об отцах». А -а -а. Это коротко, тоже просто, тоже дешево, там все легко, можно посмотреть за час, ты уже будешь иметь совершенно другое представление об отцах. Гарантирую, совершенно другое. Это вот то, что самое легкое. А дальше вот, это уже надо смотреть. Пройдя это, вы можете... вот, ну вот Курс гармоничного развития личности, конечно, серьезная вещь, но вы уже столько прошли... Вы знаете, мы, мы, наверное, с вами, когда встретимся, побеседуем, я тогда вам более точно скажу. Именно под вас. Здорово, спасибо. Обязательно. Да. Если будет возможность у вас, то я буду столько рада и... Я знаю, что вы живете в Москве. Я вот 14 мая лечу туда, лечу туда. Ну, я как бы вот с большой а веры. А? Вы сейчас где находитесь? Я в Астане. Ой, а в Алмате. А, В Алматы. Ну, вчера, по я беседовал с Динарой Саджан. Она прилетела. Она приглашает. Так что я, скорее всего, тоже у вас возможно, уже окажусь. Но 13 мая я вернусь в Москву. Я, я сейчас лечу на Мальдивы, я там провожу поток жизни. Очень а -а -а. такой серьезный поток. Но если и, у вас не найдется время для меня, я, я живу на два города, и, я, и там, и там, поэтому... Да, здорово. Если да. вот в мае вот я 13 го вернусь, так что можем встретиться в Москве. Да. Круто, очень. Спасибо. Хорошо. Да. Давайте будем завершать. Да, да. будем, да. да. Вот да. Видите, вера, слово вера, куда нас вывело в самые разные области. Оказывается, вера это много жизни значит. Я даже думаю, что вера это, это что ли, но ну, любовь это огромная, это огромная это это какая-то составляющая, но вера не меньшая какая-то неведомая сила, которая выведет на прямую. Которая задает. Тебя. Вера, которая задает да. Любовь да, это да, состояние, да. это пространство. А вера да. дает вектор, куда двигаться, да. как жить. Только, только она может вывести нас из любого. Вот я верю, не знаю, я верю в спорт, любовь и, и веру. Ну, как-то вот так, такое составляющее. И, и я точно знаю, что человек – это огромное солнце. Он может все. И дойти до президента двух стран. Я, я точно знаю, когда что-то кто-то сейчас говорит, что «ой, я не могу», это ты просто не хочешь, это вопрос... Да, да полностью вопрос. подписываюсь. А, Анатолий Александрович, Господи, Боженьки, как сказала бы, вот Боженьки, у меня доченька так говорит Марша, и мне хочется сказать, Боженьки, спасибо вам вообще, что вы есть, что вы пишете, вы делитесь за то, что вы дарите вот эту мудрость и любовь тоже. И вы меняете этот мир? Меняете. Пап, мам, вообще спасибо огромное. Спасибо, что согласились. Вообще, мы как-то думали, что в ваших планах еще это будет там через полгода. Мы выраз и ответили, что все возможно. Спасибо огромное. Спасибо Благодарю. вообще. Благодарю вас.